Программа аккаунт Facetune создана для того, чтобы быстро э, настраивать ваши аккаунты Mail.ru. Например, если вы делаете рассылку э, непосредственно с аккаунтов Mail.ru, э, то иногда нужно поменять имена. Например, если вы купили базу аккаунтов, э, на них латиницей написаны имена, а хотелось бы, чтобы они были указаны более правдоподобно, например, там э, русские имя и фамилия, Например, если вы хотите изменить мужские аккаунты на женские или женские на мужские И, например, вы хотите добавить фото Фото, кстати, очень сильно повышает доверие при рассылке с таких вот аккаунтов То есть, если фото есть, то доверие к этому аккаунту и конкретно к этому письму будет больше Вот, а, программа работает очень быстро, поддерживает много поток Давайте покажу, как все это будет выглядеть я уже зашел э, в один из аккаунтов, который буду сейчас настраивать. Э, аккаунт Юлия Калинина. Фотографии никакой не установлена. Выбираем файл с аккаунтами. Логин и пароль э, с каждой новой строки должны быть прописаны в файле. В настройках ставим галочку «Поменять имя», «Установить фото» и также можно сразу настроить автоответчик. Автоответчик нужно настраивать для того, чтобы, ну, например, если вы используете метод рассылки через автоответ, ну, кто знает, тот поймет. В общем, здесь есть автоматическая настройка автоответчика. Имя можно поставить рандомное мужское, если нам нужны э, аккаунты мужские, либо рандомное женское, либо свой вариант имени и фамилии. Здесь поддерживается э, вот такая вот штука рандомизация. Например, там ставим Иван э, и там Андрей. Ну, соответственно, там этих вариантов может быть очень много. И здесь то же самое ставим через э, рандомизацию. Вот. Ну, сейчас поставим, например, там рандомные женские а, Фото Фото выбираете из папки То есть нужно указать конкретно папку с фотографиями Можете выбрать а, свою С какими-то вашими фотографиями Либо здесь уже есть загруженные То есть заходим на диск C В папку с установленной программой account, Face Tune. Здесь есть папка фото И вот здесь женские, здесь мужские Выбираем женские И выбор папки жмем Из этой папки теперь будет хватать фотографии Текст автоответчика. Ну, выдумывать сейчас не буду ничего. Напишу, просто привет. Вот Поток поставлю один. Прокси здесь не обязательно использую только в том случае, если сайт mail.ru заблокирован вашим провайдером. Формат прокси это через двоеточие прокси а, и пароль. Если из файла, то прокси и пароль с каждой новой строки новой. Тип http SOX 5 авто, логин и пароль, э, для каждого прокси должен быть одинаковый. То есть, если выбираете из файла, то для каждого прокси э, логин и пароль должны быть одинаковые. Сейчас мы не используем прокси. Все настроили, нажимаем ОК. Программа проходит авторизацию в аккаунте, э, меняет необходимые параметры, авторизуется в следующем аккаунте и вот так по порядку. Скорость работы э, тоже довольно большая, можно использовать несколько потоков. Количество потоков напрямую зависит от вашего железа, от вашего компьютера. Э, примерно на обработку одного аккаунта уходит там, 3 секунды. До конца дожидаться не будем, нажмем «Установить». Наш аккаунт стоял в первом списке. И теперь просто обновим здесь страничку и посмотрим, поменялись ли данные нашего аккаунта. Ну, теперь аккаунт называется «Дашка Комарова» и, как видим, установлена фотография. И теперь сделаем настройки и проверим, настроился ли автоответчик. Как видим, автоответчик включен и в тексте написано «Привет». А, ну, в общем-то, вот и все. А, для чего... Использовать эту программу я уже сказал, повторю еще раз, для того, чтобы, так сказать, переодевать наши аккаунты на ходу с очень большой скоростью, менять имя, менять фотографии и менять настройки автоответчика.